Опять мы с собой одни остались. Давай немножко пошалим. Я вообще-то это... Да. Оказывается, оказывается. Я тут немножко поиграл. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, капельки на донышке поиграл. Оказывается, тут если нажать на тап, есть вид от первого лица. Вот это вообще прикольно. Тут есть фонарик. Внезапно, да? Прикольно. Вот это вообще прикол. Дес начался. Ну, потому что так играть намного удобно. Это прям... Трипл А... Трипл и проекты вообще не стоят рядом. Ну, серьезно. Также, также я заметил тут кое-какие читы внезапно. Тут есть читы. Есть отдельная там вкладка в настройках читы. Вот это вообще внезапно было. В этой игре мы будем хулиганить очень-очень знатно. Если вы понимаете, о чем я... Вы наверняка понимаете ход моих мыслей. Шалунишки... Итак, мы вообще пришли сюда босса убивать, так-то, а не же смотреть. Хотя. Здорово, привет. Я, пожалуй, поиграю третьего вида, потому что, ну, так немножко легче будет. На. Тихо. Да как ты видишь? Да что это такое происходит? Он просто меня зажал. Ну все, наверное, это проигрыш. Но я буду пытаться до конца. Ну типа. Опа. Ай. Ай. Ох. ох ой. Мудива. Да то рукопашку за хреначу. Понял? На кусок. Воу. Я понял. Я там говорил не коцесса, да. И раз. Минус. Раз. Минус. Раз. Минус. Два. Минус. Три. Минус. Четыре. Пала. Тихо, не шипи. Что, кот? Чик, -чи! Тихо, тихо. Без паники. Оп. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Коты какие-то шипят. уй ой, -ой, ой, Бешено, бешено, бешено. Вот и все Когда он разводит руки, он сейчас бить начнет Оп Сосать, паскуда Оп О, вертушку сделал Вот это ты даешь, конечно Опа Паскуда О! Это что такое? Откуда они взяли? Я не фо... Взя... Не... Вот, это, вот это подстава это вообще подстава, я... Что это такое? Кто-то по-любому за углом... Так и знал, любитель KFC за углом всегда стоит. о о о о о, -о. переключаем. Тихо-тихо, тихо-тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. тихо, тихо. На! На! А вот это, вот это, вот это зажали, падла! Падла, зажали Да беги ты куда-нибудь, что происходит Ладно, я просто лупашу зомби Все, беги, беги, беги, беги А что это такое вообще несправедливо Что это за херня, они берутся из ниоткуда И просто бегут на меня Все, я не знаю, как это пройти вообще возможно. Еще тут какая-то есть карта Вот что-то опять подобная Карта херня, ну что поделать э -э, Алло Здравствуйте, тут есть зомби Добрый вечер, как у... Тихо-тихо-тихо, дайте мне пожалуйста. Угу, я понял. Здесь скримаки будут? Я уже кого-то слышу. Эммманица не подобается. Добрый вечер, как у вас тут дела? Здесь хорошо у вас. Дырки какие-то, колодцы копают что-ли. Непонятно, непонятно. А что будет, если прыгнуть туда? Там что-то было или мне показалось? Эээ, это там походу что-то было или мне показалось? Нет, мне не показалось. <ап cold> Пойду я наверное домой, потому что ну как-то оно не особо мне нравится. О, здорово. А ты сюда пробраться можешь? Мне просто интересно для общего развития так типа. Ага, оно может! Оно может, оно мог! О, вей бандай! Спасибо, спасибо! F E как, не понял! Е. Чё, держать надо, сволочь? Find the Valkyrie you троcht. Что это значит трохт? Я не понимаю. Трохт, я умею трох делать, только мне надо это. Симпатичная особа, чтобы сделать трохт. Да что это так дышит на меня? Не дышите на меня. Не надо бацил вот это разносить на меня. Я могу заболеть. Вы вообще думаете головой иногда? А! А, у меня 15... У меня 30 патронов. Ратуте. Я попозже зайду. Чё, как? Э, я знаю, что что то там, но я могу тебе помочь. Хорошо. Э, be... Чего-то там. Э, это немножко патроны. Мэйби, Maybe... можешь это использовать. Зомби. Э, если попасть в зомби в колонну, он умрет. Пипец, это логично, мать. Коллег, зомби блу. А, мне надо собрать зомби кровь. А зачем? Ну ты не обижайся, я просто попробовать хотел Поиграем нахер в бэкгрумсы, идите сюда Тебе так приятно? Вот иди нафиг А, их два, а ты кто такой? То есть они, рожда... они... они рождают зомбаков, я понял Ага, или это... или это не зомби, я не понимаю, что происходит, но ладно типа. Да ты останешься, хватит на меня реветь это... ой, ой, ой, ой. Мужчины, мужчины, мужчины я, я в тебе, извините Простите, девушка, я не хотел сходить, это все случайности. Ага, я назад пойду немножко, отойду. Можно вас быстренько убить и собрать с вас немножко. Да, извините, ну что это такое? Это сложно, блин. По бэггрусам мы еще побегать успеем. А вот зомби пострелять на самая максимальной сложности, да с такой красоткой... Э, может, не хватит времени. Самая максимальная сложность. На минуточку. Вот этот без майки, он вообще дикий. Я не знаю, откуда его выпустили. С психбольницы, наверное. Он вообще так бегает быстро. Это вообще... Это вообще... Нет, ну это вообще... Уже так, знаешь, можно немножко немножко расслабиться, да. Не подосравился чуть немножко. Отстаньте, молодые люди. Вы куда? Флирт, что ли? Уличный флирт? Подкатите решим. Думаю, увидели такую деваху. Решили подкатить. Ну что за... Разрад. Разрад. Еще кто-то зашел. Заходите, заходите. Я щедрый сегодня. Я щедрый сегодня. <сих> <сих> <сих> <сих> <лысый>, голый! <сих> <сих> <сих> уйди. Уйди, уйди. О, что это такое? Два голых мужика меня просто во все дыры щели. Что это такое? Запорнуха началась вообще. У -у -у опять голый пришел. Ну что это такое? Алло, полиция, мой дом холод. Алло, полиция, в мой дом ломятся голые люди. Что это за такое? Я пройду, ребятки, вот сюда. Ой, ты кто такой? Фу. Я думаю, у меня бы получилось, если бы я немножко не спешил. Поэтому можно немножко похулиганить, я бы так сказал. А как будет работать? Фу. Здрасте, мне кажется даже Автонаводка против них плохо работает А, у меня вообще бесконечный подход Вот это хорошо Я просто могу зажимать Вот это прекрасно, ну что, поиграем, пацаны? Нет, конечно, если я захочу Я, в принципе, честным путем Это все сделаю В принципе Почему бы для развлекательных целей И не попробовать Тихо, тихо ну меня просто зажали, меня просто зажали количеством. Ладно, там еще есть, там еще есть в принципе нормальные такие коды. <соторые> Сейчас мы повеселимся с вами. Админ, а админ, батя <соторые> на сервере. Все, съели пацаны. Ага. Это все. Это остановка мира. Вот и все. Но я бы не сказал, что мир полностью остановился. Они шевелятся, на самом деле. На самом деле они шевелятся. Да. Это что такое? Что это за опорный элемент? Жесть. Вообще красиво. Да, пацаны? Пацанам нравится. Что за терминатор? Я у него сколько уже стреляю, но еще не подохну. Спустя столько времени оно наконец-то умерло. Вот это, конечно, да. Добрый день, уважаемый голый. Пора вам сделать обрезание. Ну как вам? Нормально? Четко? Что скажешь? Что он какой-то вообще безрадностный стал. Ну на тебе. Все. Теперь он довольный. Полностью довольный. Полетел в небытие. Не, ну космонавт, конечно, здоровский. Вот это, вот это воспитание. А ща мы и тебя отправим. Не паникуй. Изи, вообще легкотня. Я знал, что у Найтмард самая последняя сложность это, ну такое легкотня. Я всегда это знал. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по "Deathly Stillness", ну и название. Давай. Удачи.